Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, сегодня выходит новый бой, э -э, на ставочке 30, будем играть. Вот такой, ребята, командой будем играть. Вот такой командой будем играть. В 4 атакера, ребята, я как бы знаю, то, что я атакерами неплохо играю, но мне кажется, такой командой, которая не тонет, я буду играть охуительно просто. Ребята, это ж пиздец, они а не команда, это она бессмертная просто команда у меня. Какая же у меня команда, ребята, пиздатая, просто вы сейчас охуеете. Вот он должен сейчас сразу просто флагануть и все должен сейчас чувак этот. Потому что у меня ни один персонаж как бы не тонет просто. Ни один персонаж. Ну, кроме Архангела моего. Кроме, Арх... кроме Архангела никто не тонет тут. То есть тупо на хп тут меня будут бить и все. Ну, на хп это мне противостоять не очень получится. Но я постараюсь. <coughs> Смотрите, первый ход. У меня ходит Рома сейчас. Меня за, за два хода убьет. Бля, пидор. Меня за два хода убьет моего персонажа. Так, первый ход мы должны утопить а, этого бобика. Так, качество ставим по, по... стоит, да, максимально уже. Так, прикрываем. Вот это команда, ребята. Я такой команду вообще никогда не видел. Ни у кого. Только у себя. <с> Ебать, я вообще все рекорды бью. То есть мяч глубин, и два персонажа не тонут у меня. Это шахуительная команда. Так, вот так делаем. Надеюсь, я вынесу его. Давай, давай, давай. Вот, лично вынесли. <сёк> Все хорошо, ходит. кто у него? Либо носорог вот этот вот. Либо этот носорог. У него три носорога, что ли? Да, три носорога у него. этот был боксер. Хорошо. <сёк> Такой командой только топ-1 и ребята. Вот это пиздец команда у меня какая. Охуенная. <сёк> Просто охуенная команда у меня на самом деле меня будет топить. У меня что будет топить? Что-то я не ожидала от тебя такого, братан. Что-то я вообще никак не мог этого ожидать. еще почти без хода утопил меня, блядь. Почти, но не почти. Почти в Вармиксе не считается. Либо утопил, либо не утопил. Не утопил, он лох, потому что... Так, вс. Он сдался, отлично. Первый бой затащили, мы <coughs> идем дальше, ребята. Такой команды, ребят, только топ-1 брать. Потому что это реальная команда... У меня персонажа ни один как бы не тонет, кроме этого архангела моего. Вот, я настроил команду себе, пиздатую, атакерами. Я обещал снять бой атакерами, я его снимаю, ребята, я снимаю бой атакерами. Это жесть какая-то, ребята. Прошел я этого поработителя, проходил я его очень долго, ребята, и очень муторно. Но тактику в итоге я изобрел. Ну, как бы я, я не спорю, я там кое-что у кого взял. Ну тактику я немножко взял у кого-то там одну, как бы у кого-то чуть чуть взял, у кого-то немножко взял, но в итоге я ее доработал, ребята, я доработал, как бы это не чисто моя тактика прохождение была, не, не чисто моя, но я ее улучшил, как бы она, она, как бы моя теперь считается, потому что я ее улучшил, я реально улучшил тактику, она полностью моя теперь считается, если я ее улучшил, значит она моя считается, но изначально она как бы не моя немножко была, но я ее улучшил, то есть она улучшенная тактика, я не помню кто там снимал по этой тактике уже, вот босса, но я ее реально улучшил тактику то есть вы видели как, как я легко убил босса самого я на видео снимал уже вы увидели как я легко раз разобрался с этими как бы пилоты НЛО и я их легко всех разъебал просто -напросто. у меня было 500 хп когда я уже пилотов вызвал этих у меня было 500 хп то есть видели как все легко <кх> ну что он сделает? у меня утопит и я выживу все равно сейчас по пойдем топить Андрея <кх> Пойдем топить Андрея. Андрюша, Андрюша, пойдем тебя топить, Андрюша. А, сдался, вс, идем дальше, блядь. Что-то как-то легко Сдаются мне что-то все. Может рубинку взять, ребят, сегодня мне, как <laughs> вы думаете? Я хуй знает, ребята, хуй знает. Может рубинку возьму сегодня. За один день, ребят, сегодня первое число, первое сентября, как бы никто. Ну, все, конечно, учатся, но я не учился, я закончил школу, блядь, ребята, я закончил школу, и уже этот колледж закончил, все, мне как можно задротить уже, по сути, я не работаю сейчас, вот, как бы деньги есть у меня, ну, я как бы буду работать скоро, вот, но пока я не работаю, я буду задротить, ребята, возьму топ-1, возьму рубинку, покажу, что я тут реально задрот вообще в эту игру, Так, такс, мой первый ход, отлично, Кто это у него? Кто это у него? Носорог, отлично. Блин, как его? Так, ладно, хорошо. Вертолетом воду добиваем. Раз, два, три патрона. И четвертый пошел. Тут чисто флагуй, чувак. У меня команда просто бесмертная на хп. Ой, на, на вынос Потому что у меня ни один персонаж не, не топится сейчас. У меня сейчас ходит вообще этот... Кто у меня ходит? Архангел. То есть ты будешь топить Сергея, ты его не утопишь. Будешь топить Сливку, ты его не утопишь. Будешь топить этот, миг в глубин, ты его не утопишь. Только Архангела выносить. И всё. Ребята, команда просто бессмертная, ребята. Как... На хп тоже она сильная очень. Что, что на хп, что на вынос. Она просто бессмертная, ребята. Я вам просто базарю. Это реально оху... самая охуенная команда в WarMix, ребята. самая хуяная блядь. так что же будем делать мы его конечно за зауроним немного у меня потому что еще эпичный ребята мой <coughs> Мираж и эпичный теневой лик смотрите как эпичный Мираж и эпичный теневой лик ребята какой персонаж охуенный эпичный Мираж и эпичный теневой лик Здесь у меня жестокое все, Здесь у меня... Э, жестокий зубастый меч. Тут у меня жестокое тоже все, Ну как бы у меня жестокие вещи. Очень много жестоких вещей у меня, ребята. У меня жестокое и легенды одни все. Легенды жестокое все и эпичные. Что ты делаешь? Флагуешь? Да, флагую, чувак. Флагуй, пожалуйста, флагуй. Ты прослёшь, ты проебёшь. Ладно, пока что. Будем бить на хп, такие лазеры, кидаем лазеры такие небольшие, и будем бить на хп, потихонечку, не спеша, он уже 9 ранг, ребята, офигеть, он уже 9 ранг, вы видели это? Я в шоке. Я в шоке просто. Так. Что он делает? Барьер кидает. Что-то какой-то непонятный. Какой-то вообще странный, блин. Не поймаю, что с тобой такое. Что-то у меня арсенал как-то непонятно настроен, как. Ну да ладно. Ай, блядь, забыл. Там барьера Чуть не увидел. ладно бывает мне на хп бьет вот на хп мне можно убить вот на выноса никак чувак ты не справишься со мной что-то подлагивает что ты делаешь а, у меня типа хочет утопить. Типа да, типа может утопить. Да, утопит спокойно. Но тут да, тут я не спорю, что ты утопишь меня. Ставлю атомку на него. Таким путем. А, беру аптечку и схожу, возьму. левиса его за урону нормально будет у него ворот может работать, но пойдет нормально пойдет сергей немножко под выносом сидит под вакуумкой бля забыл под вакуумкой сергей хм. надеюсь он не думается надеюсь он не сможет додуматься до этого Пиздец у меня команда, ребята, мощная, на самом деле. Если бы я не прикрывал нормальный плюсов. Если бы я еще разыгрался, я просто не разыгранный ещё, ребята. Я просто очень мало играл последнее время. Я, когда бой снимал, я тогда был разыгран, когда я просто бой снимал. Но потом я уже что-то раз... не захотел играть. Вот. Сейчас я до сих пор не разыгранный. Вот, что он делает. Кинет паука мне. Я думаю, что кинет Паука или с кувалду дарит. Да, паучка дает дает мне. Так, так, так, так. А, ходит другой персонаж у меня вообще. Так, пойдем с кувалду-алхимика. Так, с кувалду-алхимика сейчас. Так вот, убираем барьера. Ой, паука мне с ним. барьера и кувалду. Очень хорошо будет плюс мо током будем бить его сейчас роботом бля у меня команда хорошая ребята я могу просрать все равно потому что я не разыгранная еще вот надо разыграться тогда я буду тащить что-то еще какие-то лаги непонятные что это такое атомка да ну какая-то атомка у тебя кривая чувак атомка реально кривая у тебя какая-то была Что-то все прошли этого босса уже, блядь. Все уже сняли прохождение. Я, наверное, последний, то есть прохождение, но я, как бы, хорошо снял прохождение, ребята. У меня хорошее получилось прохождение. Я думаю, отличается от всех, наверное, ну, должно отличаться, потому что у меня очень много хп было, когда я проходил еще без юза, без подкрепления я проходил. Поэтому здесь оно точно должно отличаться, как бы. Но если нет, то значит нет. А что там у Миража еще? Защита от яда. Так, а ч еще? Урона тока? Урона тока, да? Да. Защита от восточных атак еще. Кинем блок, наверное, что ли? Кинем тут перчатку. Какую-то. Левно да, вот туда даже кинем перчатку. Кинем блок вот тут. Вот так станем. Пускай блок рушит. Исходит у него робот. Или кто ходит у него? У него роботов нет в команде. У меня же роботы есть. у него демон вот этот ходит сейчас. Пиздец. Чё? Протонись, протонись. Я тебя вынесу потом. Так у него 200 хп, а чему носить тогда буду? Зачем носить если у него 200 хп остается всё равно. Даже травить нет смысла, ребята. Потому что у меня команда... Не, не на яд на яд это демона всегда а у меня команда не на яд у меня снашироги всякие говорит, там в команде моей вот. он не стал рушить блок потому что он, он не хочет типа мы будем там, терять 300 хп сниму ебать я отец просто снял 300 хп алхимик ходит у него сейчас пускаем рушить блок если хочет так вот это уебал на 300 хп. Пизда-то вообще, уебал так. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Он порт ищет. Он порт не нашел. Ой, бля, больной. Он, он короче, порт не нашел. Он передал ход, что-то хочет сделать. А чем он хочет сделать? Я что-то не пойму. Куклу? Куклу? Братан. На какую куклу тут ты хочешь? Так, ну, блядь, что мне сделать себе? Да это можно, блядь, воспользоваться. Хотя они не очень сработают. Ладно, можно, блядь, хуля. Бля, слабенький, урон слабенький. Ну что еще, блядь? Делать. Бля, ребята, охуенная команда. Мне нравится вообще команда моя. А вам как? Это самая лучшая команда, которую я когда-либо видел. Я всегда играл в ребята в три брони Но сегодня, сегодня, это пиздец какая команда у меня мощная, ребята. Мощнейшая всех время наверное, какая есть. Хорошо, я прошел босса, ребята. заземлитель чтобы он не бурил никого переход хода так делаем сейчас поношу его так бля не вынесу надо может вынесу хуй знает может вынесу Но я заберу его а ну да можно так в принципе, тоже неплохо. Можно и так. Чё он там? Последний переход даст? А, так у него сейчас ходит бродяга, да? Или нет, или я ошибаюсь. Кто сейчас ходит у него? Пожалуйста, ходи, другой перс. Бродяга ходит сейчас по-любому. Или алхимик. Не помню, кто ходит у него. Или алхимик, или бродяга. Лучше, пожалуйста, ходи, алхимик. Он переход даст последний свой. И будет круто очень будет очень круто нам хоть бродяга пиздец вот сейчас она туда уйдет ну, блок рушить я не хочу что-то лень что-то лень блок рушить его что-то вообще лень как-то знаете он даже не мешает мне такой блок тихенький, одинокий стоит даже не мешается Да я пускаю, Рома все равно под топкой, Пускай уронит, если хочет. Рома под топкой, все равно ему, как бы, вот по пофигу этому Роме. Даже не буду переход давать на него. А, я давал переход, да, только что? Да, он сходит все равно. Ну и ты не, даже не утопил его, братан. Он сейчас сходит, Рома, да? Я не знаю, кто ходит, вообще не по, -по, -по, -по барабану, кто ходит. Такая команда, еще переходы считать буду, ребята. Нафиг оно мне надо, переходы считать один. Просто, блядь, ебашу под выносы, и всё. Еще я переходный не считал, блядь, такой команды пиздатой. Персово вообще насрай, блядь. Он под, под антиутопкой, блядь, вообще. <coughs> Ничего, ну, у тебя даже нету, блядь, чем выйти. А от тиранцев нету, блядь, потом Ничего нету, нихуя нету тебе. О, газовый, газовый. Ну, это хороший ход. Только для себя газовым тоже зауранул. Так, отсюда не выйти никогда. Ну, стазис берем, чё. Чё я теряю? Сам себе газ дал. Тупо сам себе газовую даешь, чувак, если <coughs> он. Меня стазис взял. Мне по барабану. Что, Антон Стазис вперед? Да. Тоже за стазис. Молодец, братан, молодец. <coughs> Мощно. Так. Сейчас мы делаем так сейчас у меня рома под антиутопкой, не сейчас подыхает, да? ну пускай все равно под антиутопкой же находится а, блять, как он... О а чем сдох? а, потому что мой ход был надо было переход дать ладно, ладно надо было переход дать, ребят, че-то я не, не подумал как-то вообще не подумал то, что такая хрень случится сейчас может я вообще не подумал забыл тупо забыл Так, мы отсюда уходим, пожалуй, потому что мне надо отсюда уйти куда-то, чтобы не бил меня никто, вот. <coughs> У него три как бы сложный бой, ребят, сложный тут бой, немножко выходит. Я просто не разыгранный, еще сонный немножко, но бой ней такой командой, это грех его не снять просто, ребята, просто грех его не снять. Такой бой бездатой, такой командой. О, а ты же там подохнешь от робота от моего. Ты же там сдохнешь, братан, от моего робота. Так, как мы будем действовать, ребята? Во-первых, я сейчас кину... Нет, блок китай не буду. Что мне сделать Я сейчас? Я кину эту куклу. А, я куклу выложил из арсенала, потому что она была не нужна мне тогда. Вот так делаем. А, я пропустил ход немножко, ну ладно. Немножко ход пропустил. Не успел я просто походить. что я подумал так, что-то долго очень думал, что делать. Я так не придумал, что делать. Я решил булки пустить, так, а у меня сейчас... Заканчиваются секунды мои, блядь. Если я просру, на моей совести будет. Но вообще не ходит, ему придется переходить. А мне сейчас обьет, да? Ну, почти добил. Почти добил. Mm -hmm. Переход хода. Перевязка. Токс. Чего у него носорог? Должны утопить его как-то сейчас. Должны его как-то утопить сейчас. Так. Две верт. Ну, блять, ну топись нахуй. Гондон ебаный, просто. Ебаный гондон. <coughs> ну ладно. Ничего. Переход последний он даст. Пускай дает. Долгий бой, блять, выходит, получается, ребят, долгий очень бой. Ну да ладно. <coughs> Это переход ход такой долгий идет что может он вылетит вообще братан вылети пожалуйста не хочет вылетать давай давай давай что ты сделаешь у меня куклы нету арбуз ты серьезно арбуз не блок кидает ладно блок так блок Блок мы разрушаем. Блин, а как сделать? Вот так делаем. Получится мне утопить его. Как вы думаете? Не получилось. Ну блядь, ну как так? Как же так-то, ребята? Не получилось его утопить. Блок мы сломали, блядь. Ну, почти получилось. Бля, почти. Я старался, я старался. Я очень даже старался его утопить. Но не получилось у меня. К сожалению. Вперед просто. На самом деле, я не знаю, как. Вот... Не выслый все. последний переход он дает. Ну, что толком мне этот последний переход? нету переход последний твой Он меня утопит потом через один, через один ход просто утопит и все кинем перчатку потом который у меня нету да и верт пошел хорошо верт так верт <клых> у меня перчи нету да видно ну и хрен с тобой перчи нету так тебя нету так можно было кто-то утопим М? как вы думаете как его утопить ребята не отлаза на получадоза ну, вот так вот только как-то зауронил его ремоктончиком я еще не разыгрался просто ребята мне кажется сейчас просрол у него три перса у меня один перс я сижу здесь тут очевидно что может поражение мое ничего не точно еще не точно еще может он Вылетит или, блядь, я выиграю его как-то чудом каким-то. Чудеса бывают в этой игре, ребят, поверьте. Чудеса в этой игре случаются. <свES> <свES> У меня балочка есть вот такая. балка -базука есть, чтобы не утопил никак и ковры а сначала атомку, нет, атомки нету у меня уже ооо ну блять, не добил, ну ладно <coughs> не добил немножко ну бывает что у него есть экстренный нет экстренного телепорта у тебя так что сейчас я, я должен отсюда уйти как-то куда-то У него даже ледяной мины нету. Mm -hmm. Так. Тут я встану, около него. Нормально будет. <coughs> Не должен двигать, в принципе, если все пойдет по плану, по моему. Сейчас я знаю, что сделать. Очень хороший ход вижу. Очень хороший ход вижу, ребята. туда не вырежь никак, смирись. Смирись, братан. Ах ты блядь, какая. Как же мне тебя? Вот сюда кинем блок. Так будет хорошо. А меня сейчас топит с помощью фугаса, наверное, да? Придет ко мне. Попробуй дойди до меня еще. У тебя порт, порт один остался. Я бы пошел с фугаса топить. На твоем месте. Просто, у тебя один шанс просто. Нет, не пойдешь. А зря не пошел. Я тебе предлагал дать в фугасом топить, идти. Прибил там Насоровый пиздец. Пришел. <кх> я пошел в, в газом просто топил и сел блядь, под себя. Но там, в принципе, там есть шанс на выживание, на выживание даже есть шанс. Давай заморозь меня еще раз. Заморозь еще раз, пожалуйста. Я так этого хочу, чувак. <кх> можно вынести его как мне можно вынести этого персонажа пока никак пока я и не хочу выносить никого его потому что пока не хочу просто пока просто можно подождать с выносом пока просто заморозим его еще разок торопиться пока некуда мне Вроде я безопаснее там мой дроид, дроид сорвет ему ход сейчас, у него последний порт остается, вот. А мы добьем у случая этого или с чего добьем мы его? У меня еще охранник есть один, заебись. У меня охранник еще есть. Нормально, он все заморозил. Так, кидаем охранника здесь. Сверху. с этой добьем его добью я его с этой кстати добью офигеть я его добил ребята с этой хуйни в следующий ход я выношу его в следующий ход я должен вынести его ребята с фугаса знаете как нет не знаете я знаю как а я вот знаю как вынести его с фугаса в следующий ход если конечно там останется а чтобы он там остался нам нужно его заморозить с помощью буранов можно его заморозить хотя можно на хп добить его попытаться вот пидор мелкий реально раз. ну ты блять чему Реально чему просто? Человек чему просто? Вызов подкрепления. Мудак. Я к тебе выйду сейчас. Попробуй, у тебя нет ничего. У тебя нет портов, нет лауранцев. Попробуй. Ты не заберешься ко мне никак. С ты никак не, да, не утопишь мне. Я хорошо стою так. охранник мой стоит. Хорошо так. Посмотрим, что ты сделаешь. Я тебя утоплю просто и все. Нет, ну ты никак с фугасом не утопишь. Потом, ну, нереально, блядь. Я тебя, тебя базарами нереально. Что ты делаешь? Трезубец не утопишь, я тебе говорю. Я тебе говорю, не утопишь, дебил где-то боссный. Я тебе говорил, не утопишь, да он. Ну, сейчас я рискую, конечно. Так. Фух. Утопил. Вот такая победа, ребят, моя <coughs> была такой командой был хороший бой, ребята, очень хороший бой. Если бы он не вызвал, вызов подтепления, было бы еще лучше. он вызвал, ребята, он вызвал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, ссылочка на него в описании под видео. А, вот он, тут у меня все пиздато. Выходят посты различные, вот. Смотрим, ставьте лайки везде. Вот, берите пример с меня, ставьте лайки, так, как я. И... Скоро выйдет новый бой, ребята, очень скоро.